А как до Арбата дойти? До Арбата вам Ой! Давайте я вам свою пересадку роговицы сделаю. Всем привет, ты смотришь PESTV. Сегодня мы решили разыграть прохожих. Притворившись слепыми и с кучей бабла, друзья. У -у -у! Поехали! Что, первый день все спал? Да. Что, издавна слепая, что? Помоги! Какие деньги? у рюкзака полные деньги, вот с пачки денег. Ну что? Помогите, пожалуйста. Прям это самое, прям это самое Сейчас я помогу вам. Да, это самое нормально. А почему у вас так много денег? И вы так без охраны, без ничего. Меня попросили их донести, махмут меня убьет за то, что пакет открылся. Да вы ну, принесите, несите, несите куда-нибудь в другое место, и вам будет хорошо. Я не могу так. Не, ну я вы... реально не могу так, мне просто попросили это сделать Возьмите операцию сделать или все, смотрите сколько денег Давайте я вам свою пересадку роговицы сделаю И у вас будет один глаз работать, и у меня будет один раз А деньги пополам Я боюсь этого, я не могу реально Я этого реально Пойдемте. очень боюсь Пойдемте, вам куда? Мне до Курского вокзала, ну, там вот где вот, электрички совершенно, совершенно рядом. Проводите меня, пожалуйста ну, я с самого рождения слепой. А, то есть, может быть, операция еще и не, не, не получится, да? Ну, я ходил в свое время по врачам, но тут, знаете, мне сказали, что это без шанса. Подождите, а как вы считали у тебя такую честность, что вы деньги, такое громадное количество, несете все-таки по адресу, а не спрячетесь куда-нибудь Мне угрожали. Извините, вам помочь? А, как пройти до Арбата? До Арбата, вам, получается, нужно идти прямо. Доходите до. Ого. А у вас это денег? Я курьером работаю. Мне нужно. Помогите, пожалуйста, да, все да, собрать. Конечно. А где чемодан? Вот. Спасибо большое. Спасибо. Что, спасибо большое. Ага. Какую купюру? А, Мне кажется, там не настоящие купюры. Там просто настоящие с ненастоящими поставили. Помочь? Деньгами надо. Да. Сколько? Пиво взять. Ну, на пиво у меня большие купюры. Одну, да? Одну стопку или одну купюру? Одну купюру. Не, я так не смогу. Я же не вижу ничего. Откуда я узнаю? Ты сможешь забрать или нет? Да нет. Подожди, подожди. Что ты, ты делаешь? Одну купюру просто для понта, дай. Не настоящую? Нет, не настоящую. А как я узнаю, ты настоящую взял или не настоящую? Я просто курьер, и там настоящие с не настоящими стоят. А ты сейчас куда? Так. Я так прямо. Охрана, у него полная, полный чемодан денег. Проверьте, пожалуйста, откуда в него. Имитирует слепого. Что за дела? Давайте откроем, покажем ему. Давайте не будем. Не будем? Нет, да. зачем она нужно? проверять на... не ну потому что это самое ну как, как то это самое подозрительное что полная пачка полный денег это там, вдруг это самое преступление вы сможете раскрыть потому что я пообщался и человек как-то темнит вообще то он говорит что за ним следят мне, спит, нужно, дойти, вы, мне нужно дойти мне нужно пойти вот. проходит извините а как до арбата дойти Зарабатываем. Да Ой! Пошли, пошли. Вам ну, помочь может? Куда выделить? Мне нужно в метро. Это в другую сторону дальше. Немножко не туда идете. Давайте. Зарубить. Ой. Так. А поможешь, донесу? А? Мы уже помогаем, помогаем. Что случилось? Да, я курьером просто работаю. Сейчас, тут близко. Что за углом там? Что? Блин. Что мне собрать надо? Можете закрыть как-нибудь чемодан? Я просто... Ребят, там все четко, да? Вы ничего не брали? Точно? Да нет, все лежит. Все Мне в мет к метро нужно, на самом Окей. деле. У вас оказывается... Это явно подстава какая-то. Подвините, пожалуйста, у вас а. Здесь, а? Открыть, я не упаду. Да. так. тебе магазин? Мне метро надо. Метро надо? Да. Метро в ту сторону надо тебя. Вы не можете мне дать? Что? А вы не можете купыру мне дать? А если я тебе купыру дам, меня заказчик убьет. Кто за заказчик? Я курьером работаю. А, курьером, ну, да. Так, а что ты мне поставил? А? Друзья, спасибо большое, что посмотрели это видео. Нам нужна ваша активная поддержка. Подписываемся на канал, ставим большие пальцы вверх. Наш инстаграм вот тут, туда тоже также нужно подписаться. И смотрим следующее видео, где мы с Фаризом раздали целых 10 Apple Watch. Пока! Как в сторону метро дойти? Здравствуйте. А, метро? Да. Давай, да. А? Давай проведу. Это я, правда, сам точно не знаю, вижу. Это метро какое? Мне нужно встретиться с человеком. Возле метро? Да. Ну, вот тогда здесь я стою, здесь я как раз площадь. Хотя, а, непонятно. Ладно, давай.